Всем привет, друзья! Никому не секрет, что сейчас на криптовалютном рынке происходит такой ажиотаж, бум именно в сфере NFT. Сумасшедшие делаются покупки на маркетплейсах, и в этом видео хочу показать, может кто не знает, да, что это такое, и буквально за несколько минут покажу, как можно создать свой уникальный NFT, выложить, загрузить его на блокчейн и естественно на маркетплейсе попробовать его продать. Поэтому, кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали! А перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информация одной из первых. Я сначала кидаю сюда, а потом все остальное транслирую на YouTube. Поэтому присоединяйтесь, друзья. Буду рад видеть каждого. Давайте вкратце начнем с предыстории. Может, кто первый раз сталкивается с словом NFT, Да. В переводе это, в принципе, по-простому, это не взаимозаменяемый токен. Да? Давайте попробуем на простых вещах объяснить. То есть вот, криптовалюта – это взаимозаменяемые токены, такие как биткоин, полкодот, кардана – и, к примеру, даже циф... обычные деньги, которыми мы пользуемся, доллар, там, евро, неважно. Вот у вас есть 100 евро, у меня 100 евро, у нас бумажки могут быть разные, разного года. Но, в принципе, ценность, они несут одинаковые. Да? Мы на 100 долларов, вы купите на 100 долларов ровно то же, да, что могу купить и я, в принципе. Вот то же самое, там у вас есть монета Polkadot, и у меня есть монета Polkadot. И это взаимозаменяемые вещи, да, которые и у вас есть, и у меня. В NFT совсем другая история, это не взаимозаменяемые. То есть то, что вы создадите, а это можно создавать контент такой, как гифки, анимации, там, музыку, видео. И самое, конечно же, ходовое, это какие-то произведения искусства в виде там, картинок. В общем, все то, что есть там, в нашей людской голове, огромные фантазии, все это можно воплотить в NFT. В принципе, попробовать продать и заработать на этом очень и очень хорошие деньги. И ролик называется там, «Как продать за миллион долларов?» вот они шутки. Действительно, я покажу вам примеры, которые э, есть уже сегодня. И миллион долларов – это не такая уже даже большая сумма, за которую можно попробовать продать э, данное творение NFT. Все больше знаменитостей, различных рода компаний, идут в эту сферу и зарабатывают неплохие деньги. Вот, к примеру, Adidas заработал только порядка 22 миллиона долларов на продаже NFT. Они за все это время сделали и продали около 30 тысяч картинок. Звезды кино и шоу-бизнеса также делают свои коллекции, продают их, к примеру, тот же Хабиб Нурмагомедов, да, знаете, чемпион UFC, он тоже занимается, у него есть там своя коллекция, не то что занимается, а просто есть коллекция NFT, ему сделали, и вот стартовая цена, насколько мне известно, там, на самую редкую NFT у него там стоимость порядка 300 тысяч долларов. Вот смотрите, мальчик, которому 12 лет, создал вообще линейку NFT и продал ее буквально за 9 часов стоимостью за 350 тысяч долларов. Представьте себе. И всего лишь навсего это обошлось ему, чтобы заминтить, выложить на OpenSea, на блокчейн. Это площадка, где можно торговать и продавать. Она самая большая и крупная. Мы с ней начнем, потому что она одна из первых. И всего лишь его обошлось это в 300 долларов заминтить. Но, скорее всего, он минтил тогда, когда все это делалось только на блокчейне Ethereum. а Сейчас уже здесь, прямо на площадке, можно делать через сеть Polygon. И вам NFT обойдется ну, практически бесплатно. Дальше вы все это сами увидите. Ну и вот сразу хотел вам показать еще. Есть такая штука, как CryptoPunk. Это NFT из коллекции. И вот это замечательное произведение искусства, как вы думаете, за сколько продано, все верно, вы угадали, буквально за 8 тысяч что составляло на то время, в тот момент по той цене, это было сделано 9 дней назад, продано, составило 24 тысячи, по-моему, 24 миллиона долларов. Можете представить себе, вот эта история за 24 ляма. Поэтому, друзья, возможности здесь сумасшедшие. Просто вот эти вещи, они уникальны, взаимозаменяемые. То есть, вот, к примеру, если мы берем картину, есть Микеланджело, там, Донателло, пусть там, нарисовал вот эту всю историю и есть один оригинал. Она оригинальная и стоимость ее сумасшедшая, естественно. Но есть подлинники, есть люди, которые копируют все это. Но есть и люди, которые могут различить эти подлинники. И естественно таким образом все равно оригинал будет стоить ну, в разы, в разы дороже. Здесь же на блокчейне не нужны какие-то подлинники, люди, профессионалы. Блокчейн записывает историю, делает ее уникальным, и создатель э, контента того же там произведение искусства того же криптопанка являетесь только вы, понимаете? И людям, у которых есть деньги, не важно не нужно сейчас критиковать, вот дебил там купил, нет, надо смотреть на это как на возможность. Если люди готовы вкидывать такие деньги сюда, то надо задуматься, если вы там какой-то художник, дизайнер, вы хорошо там в фотошопе что-то там творите, можете сделать какие-то искусства, коллекции, наоборот, создавайте, творите, выгружайте сюда, давайте посмотрим, как это все можно сделать, и пробуйте продавать свои картинки, делайте для них стоимость, и, пожалуйста, вдруг вас повезет, и вдруг это вы будете следующий счастливый. Владелец, который продаст там за миллион долларов какое-то свое произведение искусства. Так вот, OpenSea. Главная страница по Explorer. Если вы нажмете, вы, вас перенабросит страни... ну, на страничку. Где вы можете, в принципе, сами полазить. Это, соответственно, сразу выбивает, какие есть на Marketplace коллекции. Одни из там топовых. Да? И здесь вы можете полистать, что и почем продается. Там коллекции в виде там, обезьян, да, которые тоже за сумасшедшие деньги были проданы, собаки, криптопанки, все это есть. На главной странице ниже вы можете полистать, что за 7 дней лучше всего продавалось, да, сколько там было заработано тем или иным произведением искусства. А здесь, как вы видите, продается, ну вот если честно взять, это ну, полная хрень, да? Ну давайте руку на сердце, полная хрень, но ну, за сумасшедшие деньги. Вот если вы хотите тоже создать, чувствуете, что можете здесь сделать какую-то коллекцию или вообще ну, просто в одном экземпляре что-то сделать, вы нажимаете Create, вам нужно подключить кошелёчек, вот здесь смотрите, очень много кошелек, кошелёков, которым можете подключиться. Рекомендую MetaMask, видите, самый популярный. Здесь подписывайте сразу транзакцию, она будет бесплатна за то, что вы как бы создаете. Сюда вам нужно будет перетащить свою картинку, которую вы уже сделали, там, анимацию, видео, неважно. У меня, естественно, ну, ничего такого нет, потому что я не владею хорошо и искусством, тем более фотошопом. Поэтому я просто загружу свою фотографию. Да, можно вот формат gpg, там, png, gif, можно загрузить фотографию. Ну вот мне нравится фотография, я тут с крыльями стою. Вот на таком фоне. Нужно вам будет назвать все это дело, нажать там fly давайте. Здесь вы можете создать, но это не обязательно, ссылочку, по которой человек, который заинтересуется вашей там картинкой, да, NFT, сможет прочитать больше информации. То есть вы об этом всем напишите, сделайте ссылочку и кликну по нее, человек узнает то, что вы там создаете. Здесь в разделе коллекции, э, ну это, к примеру, вы хотите э, заняться очень серьезной этой темой и создали, создать свою коллекцию. То есть коллекции сейчас уходят очень хорошо. К примеру, вот есть там обезьяны, криптопанки, там чего там только нет. Я не знаю, может вы придумаете там старого мультика, ну погоди, какой-то заяц, там, носорог, волк, да, вот эти все истории. Вы можете сделать коллекцию, 10 разных предметов, назвать ее, ну погоди, к примеру, сразу лайфхак такой, а вдруг нет еще, да. Все создаете и сделаете название, описываете, и таким образом в коллекции она уже будет считаться как коллекционными предметами, не просто единичным, да. То с этим я думаю тоже все понятно здесь вот этом разделе вы можете тоже написать что там мужчина женщина не знаю добавить какие там чувства да ну вообще чем обладает вот это самая нефти добавить вот такого еще смысла это да для понимания ну, тому человеку который хочет купить Здесь вы тоже можете добавлять там уровни, можете добавлять статистику, когда эта э, картина ваша была, к примеру, написана. Не то, что загружена на сайт, на блокчейн, да, а вообще произведена там. Может 10 лет назад вы ее нарисовали, может там вчера. То есть вот эту всю историю вы можете э, указывать. Дальше есть э, Unblocked Content, что это означает, если вы нажмете вот эту галочку. Э, здесь вы делитесь. Э, истории, да, там, какой-то важной, добавить ему какой-то изюминки, то есть, что этот контент, то, что там написано по ссылке, да, может увидеть человек только когда, если он купит вот эту вашу NFT, и вы можете загнать туда историю, как вы создавали эту, либо какой-то написать, не знаю, вызвать ажиотаж, подарок какой-то, да, там, подарить в виде какой-то ценной информации, ну, в общем, придумать можно что все, что угодно, то есть самое главное, чтобы вы понимали зачем вот эта галочка. На самом деле она добавляет, конечно, изюминки в продажу, поэтому если там уже будете заниматься, рекомендую ей пользоваться. Ну и переходим к самому главному, это то, в каком блокчейне мы будем вылаживать наш NFT и сколько мы заплатим за это комиссию, чтобы заминтить. Да? Так вот, на сети эфириума, все мы знаем, комиссии конские, они могут добегать там, от 50 долларов, можете и до 300 там, долларов заплатить буквально за минт одной nft -шки. Понятное дело, это никому не нужно, никого не устраивает. И очень круто, что здесь на OpenSea появилась сеть полигон, которая вообще копеечная, и все это мы сделаем практически бесплатно. Сейчас вы в этом убедитесь. Выбираем сеть полигон. здесь вы... Можете поставить, какое количество экземпляров да, вот этих таких картинок у вас будет. К примеру, давайте две выберем, то есть две картинки пусть будет. Ну и все, нам осталось нажать Create. Для этого вас перенаправит, если вы MetaMask'ом пользуетесь, автоматически запросит сеть полигона. То есть либо вы здесь сами выберете сеть полигона. Вот, к примеру, сети, сеть полигона и здесь вот копируете адрес, да? несете его на биржу и пополняете себе матик. К примеру, у меня здесь 5,7 матика, он там стоит доллар 60, что-то такое. Вот этих матиков, которые у меня на счету, там буквально в районе 8-9 долларов, хватит на бесконечное, ну не бесконечное, но на очень многое количество транзакций, потому что они в сети полигона, ну там, по-моему, ниже двух центов. Ну сейчас посмотрим. Поэтому закиньте сюда пару долларов буквально, пару монет и все будет вам для сети счастья. Все, нажимаем create. Все, видите, пишет, что мы сделали вот такую историю, картинку. Э -э, называется Fly да, в сети полигона. С чем мы тут можем лайкнуть ее. И самое главное, что нам осталось, это выложить и назначить за нее цену. То есть продать, нажимаем sell. За сколько мы хотим продать? За один эфир. Почему бы нет? 2700 долларов я хочу получить за свое произведение искусства, которое меня там кто-то сфотографировал. Здесь вы выбираете количество дней, да, насколько вы там хотите на месяц, сколько она будет продаваться или больше там установить. И нажимаете комплект листинг. И вот здесь вам нужно будет подписать транзакцию в сети полигона. Нажимаем Sigit. Нажимаем подписать. Все, ребят, поздравляю. NFT наша залистина на OpenSea. Далее рекомендую нажать Edit и установить вот эту историю в фриз Данные». Что это означает? То, что она уже попадет в блокчейн, и вот эту NFT вы уже не сможете изменить и не сможете удалить. Она здесь будет на блокчейне уже всегда. То есть, если вы закидываете сюда, нажимаете фриз, да, подтверждаете, подписываете обратно транзакцию и все она остается навсегда в блокчейне, изменить ее нельзя. То есть вот это тоже нужно, ну и подделать нельзя естественно. Вы нажимаете, это тоже очень важно. Дальше друзья, конечно вот там с таким примером примеру названием, да, непонятным, с такой картинкой продажи в один эфир мне не светит. Чтобы здесь была возможность продать, соответственно, конечно же, очень круто, если у вас какая-то есть аудитория, если ее у вас знает, если вы действительно там художник, может вы какие-то делали до этого картины у вас есть аудитория, вы просто хотите оцифровать ее, то есть вот таким путем первая продажи можно пробовать реализовывать. Дальше, если вы хотите на упенсина вы неизвестный, э, рекомендую сделать и подписывать, ну как хештеги ставить, да, какие коллекции, какие тренды, что ищу да на OpenSea. То есть прописывать теми названиями, тегами, которые в тренде, чтобы вашу картинку, к примеру, заметили. То есть это тоже очень важно учитывать такие моменты, потому что вы же понимаете, здесь уже тысячи, десятки тысяч картинок NFT, чего только нету продается на OpenSea. То, что это самый крупнейший marketplace NFT, вы можете даже по Твиттеру посмотреть, у них только 1,3 миллиона подписчиков. Ну что, друзья, вот мы создали буквально за копейки NFT очень быстро. Вы поняли, как сюда можно загрузить, как выставить на Marketplace. Поэтому творите сейчас время возможностей сумасшедших. Если вы просто умеете это еще и делать, если вы художники, если вы делаете Photoshop, можете творить вот такие чудесные вещи. Как криптопанк, который продан за 24 миллиона долларов. Желаю я, чтобы вы нарисовали несколько таких криптопанков и продали вы по той цене, которую вы желаете. Потому что это очень круто. Вы сделали работу, закинули, к примеру, где-то поехали отдыхать. приезжайте через неделю, открываете. А у вас тут на блокчейне в кошелечке появилось 24 миллиона долларов и вашу NFT кто-то купил. Я думаю, это...